Нужен быстрый и сытный завтрак, берите на заметку рецепт драников в мультипикаре. Готовятся они за считанные минуты. В качестве дополнения возьмите по вкусу пряность. Натирая картофель для драников, отожмите его, но не переусердствуйте. Важно, чтобы они получились сочными. Если в вашем мультипикаре нет панели и или пирожки, вы можете использовать панель-гриль. Вкус от этого не пострадает. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте необходимые ингредиенты. Репчатый лук очистите и измельчите в блендере. Натрите на крупной терке картофель, слегка отожмите, выложите в чашу, добавьте к нему яйца, соль, перец, измельченный лук и зелень. Хорошо перемешайте. Ставим лайк и подписываемся. Для обжаривания драников возьмите панель сэндвич или пирожки, смажьте единожды растительным маслом, разогрейте, выложите в каждое углубление по столовой, с горкой, ложке, прикройте крышкой, обжаривайте в течение 3-5 минут на умеренной температуре, регулируйте температуру, учитывая особенности своего прибора. Готовые драники сразу же подавайте к столу. Дополнительно к блюду подайте сметану, приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся ингредиенты: картофель 3-4 штук, среднего размера, лук репчатый, 1 штука среднего размера, яйца 2 штуки, зелень, половина пучка, соль по вкусу, количество порций 2. Подписывайтесь комментируйте и ставьте лайки. Приятного аппетита, приходите еще.